Всем добрый вечер. Итак, дорогие друзья, я уже один раз говорила на эту тему, но хочу обсудить с вами эту тему еще раз более, скажем так, более глубоко, более разносторонне. Депрессия. Что такое депрессия? Многие считают, даже именитые психологи, что депрессия это злость на всех, на весь мир, какое-то состояние агрессии, желание умереть, желание кому-то причинить боль и так далее, и так далее. Это все депрессия. Нет, это не так. И основное количество психологов склоняется к тому, что депрессия – это абсолютное безразличие к жизни. И не только психологи к этому склоняются, депрессия – это безразличие к жизни и душевная боль, уход из реальности. Вы знаете, дорогие друзья, когда человек агрессивен, как говорят, когда у человека злость, когда у человека желание кого-то оскорбить, обидеть, разозлиться на весь мир и так далее, это говорит о том, что человек борется с происходящим, человек сопротивляется, Считать вы можете все, что угодно, Ольга, но попрошу здесь на, в чате не писать свои умозаключения, которые очень далеки от понятия депрессия. Когда человек злится, когда человек переживает, нервничает, он борется, он борется с происходящим и пытается выжить. Агрессия помогает ему стоять на ногах еще более-менее, и пытаться изменить окружающую среду. Злость, обида на весь мир ⁇ это э, некий механизм борьбы, самосохранения. А вот депрессия ⁇ это нечто иное. Депрессия – это уход в себя и абсолютное безразличие к самой себе, к своей жизни и к тому, что происходит вокруг вас. То есть вы просто отключаетесь от реальности. Человек может прийти… Спасибо, Наталья. Мне просто стало очень тяжело, когда я зашла на вашу страницу и увидела ролик про вашего брата мне очень стало больно, потому что это такой красивый парень живыми глазами. Очень стало тяжело, правда. Я представляю, как вам больно. Я чужой человек распереживалась, а вам каждый раз смотреть и понимать, что его нет, а он мог бы жить. Я, я даже не знаю, как сказать, но единственное утешение, что когда-нибудь мы своих Любимых и родных увидим там. Больше никакого утешения тут быть не может, к сожалению. Итак, дорогие друзья, давайте рассмотрим депрессию с разных сторон. В древние времена говорили, что депрессия – это некий дар богов на время, для того, чтобы человек возродился из пепла. Вы можете не заметить абсолютно, что у человека депрессия. Человек может смеяться, говорить, тосты поднимать, там разговаривать, шутить, душа компании, вот анекдоты рассказывать и так далее. Вы все смеетесь там от души, вам весело, смешно. Вот какой хороший, веселый человек. И на следующий день вы узнаете, что человек повесился ночью, вполне трезвый, нормальный, оставил записку и ушел. И у вас просто шок. Такое происходит э, зачастую с людьми известными, знаменитыми, богатыми. И люди начинают говорить следующее. «Жиру бесится, вот бы ему нашу жизнь, наш вот этот непросвет, э, вот бы, скажем так...» Вот бы ему наши проблемы, вот нашел там, из-за чего покончить с собой. Вот мне бы вот это все, а я-то сколько выдерживала, а я-то вот это и так далее. И посвящены депрессии очень много фильмов, очень много книг. То же самое, например, Анна Каренина, она же тоже ушла из жизни, потому что у нее была, была депрессия, у нее было э, абсолютное безразличие, отречённость от реальности мира, и ничего не остановило ее. Ни дети, ни положение в обществе, ничего. Ей было все равно. Дорогие друзья, Вы знаете, что интересно? Хочу вам сказать, что депрессия наступает не в тот момент, когда у человека проблемы и трудности, вот как ни странно. И те люди, которые говорят, мол, вот ей бы нашу жизнь, вот пятеро детей по лавкам и работать, кормить, одевать, обувать и так далее, она бы вот на это не решилась, это правда». Самое странное, что депрессия в жизни человека приходит не в тот момент, когда у человека много трудностей надо решать, и это то, а вот как раз тот момент, когда вроде бы со стороны кажется, что все прекрасно и хорошо. Со стороны кажется, что вроде бы благополучие, понимаете, уже вроде нормально. Вроде должно быть более-менее уже... Уже пройдено страх и ужас пройденный, тяжелые моменты пройденный. Все уже пройдено вроде бы, да, но еще не до конца, скажем так. И... и вдруг человек решает, что ему жить не хочется больше. Вот смотрите, для сравнения. Ой, этот... Чертов нос достал зимой. Возьмем для сравнения, например, блокадные там э, города, которые пережили войну. Подождите, сейчас до, доберемся до этого и скажу, что это. Осадные города, которые пережили холод, голод, ужас. Но люди не впадали в депрессию, представляете? Они почему-то боролись, им было не до этого. Им было не до депрессии, им нужно было согревать дом, им нужно было достать где-нибудь еду детям, им нужно было смотреть за ними. Им нужно было следить, чтобы детей не забрали, потому что во времена, например, осадного Ленинграда, да, Каннибализм вообще процветал Людей ели Были люди, которые ели своих детей, к сожалению Такие страшные вещи бывали И вот, понимаете <как> В этот страшный период, казалось бы У людей не было депрессии У них не было времени думать о смерти Они они боролись, чтобы жить во всех горячих точках, во всех таких военных конфликтах люди изо всех сил стараются, детей спасают. Чего можно? Я ничего не поняла, что за глупость. Спасают детей, вытаскивают из бездны, отправляют эшелонами, да, беженцы. То есть люди на таком подъеме, они срываются с места, они уходят, они спасаются как, как можно, как возможно, они дежурят день и ночь, они оберегают друг друга и так далее. А вот когда все это заканчивается, начинается у людей депрессия, нежелание жить. Они живут прошлым. Почему так происходит? Потому что мозг человека так создан, и сознание человека, то есть сознание человека так создано, что когда у человека трудности, боль, переживания и так далее, подсознание делает все, чтобы человек вышел из этого состояния, вышел и спас себя, свою жизнь, жизнь близких. Когда все уже сделано, когда все уже закончено, человек впадает э, в объятия памяти, воспоминаний, боли, начинает переживать внутри себя, замыкается в себе, начинается душевная боль. И итог депрессия, уход в себя. Что тут делают вообще эти школьники, я не пойму. Дорогие друзья, а у меня не было э, выбора, мне не было права пасть духом. Я вообще рекомендую всем не пасть духом никогда. Как говорила одна итальянская актриса, жизнь может нас э, поставить на колени, но никогда <coughs> не заставить ползать. Итак, дорогие друзья, если вот не ходить вокруг да около, я вам скажу, что депрессия – это боль души. Это протест души. Я не хочу жить той жизнью, которую ты мне навязываешь. Не хочу. Или ты будешь жить другой жизнью, или я тебя убью и освобожусь от этого тела. Когда человек... находится в астральном пространстве, в астральных мирах, то есть когда человек до рождения является сущностью, после он рождается в этом теле, тело для души – это темница, это практически тюрьма. Тело для души человека – это тюрьма. Человек здесь не свободен. Человек может быть свободен только тогда, когда он умрет, Когда его тело не станет, душа освободится, человек свободен. До этого времени он находится в клетке, он находится в тюрьме своего тела. Почему? Потому что тело нужно кормить. Тело нужно греть. Тело, за телом нужно ухаживать, тело нужно лечить. Да? За ним нужно смотреть. Тело должно жить в каком-нибудь доме. Тело должно э, иметь какой-то статус в этом мире. Именно тело, но не душа. Душе не нужна ни еда физическая. Душе не нужно э, ни холод, ни тепло. Душа – это нечто иное. Это эфирное нечто, такое создание, которое просто хранит в себе память о человеке, его разум его э, знания его характер то, то есть все что говорит о том да надоели вы уже со своими обрядами а Итак дорогие друзья. Если сказать коротко, депрессия – это протест души. Я вам сейчас объясню. И все эти бесконечные лечения, и все эти э, бесконечные... Э, бесконечная ходьба по психотерапевтам, э, все эти... Нахождение, скажем, в каких-то стационарных лечебницах это ничего не дает абсолютно. Если вы возвращаетесь к той же жизни, которые жили до этого, ничего у вас не меняется. У вас опять депрессия, вы снова попадаете куда-нибудь в такие учреждения или опять к психологу, к психиатру, пьете антидепрессанты и прочее-прочее, это будет продолжаться без конца. Почему это происходит? Потому что еще раз объясняю: нам дается душа, нам дается душа и нам дается э, тело. Душа внедряется в тело человека, душа внедряется в тело человека и живет земной жизнью. Нам дается подсознание. Это часть души и тела, то есть, скажем так, подсознание подстраивается под земную жизнь, но подсознание в себе хранит память души, подсознание в себе хранит привычки души, желания души и так далее. То есть получается, что подсознание отчасти – это память души, а части это приспособленные к новой жизни, к жизни на Земле, в теле человеческом, да, физиологическом, знания, опыт накопленный и так далее. То есть тело человека со своим подсознанием живет одной жизнью, а душа хочет по-другому жить. Дорогие друзья, вы живете с мужчиной которого не любите уже который вам уже неприятен который не ваш который не друг не, не душевный друг который не, не, не нравится в постели его касание неприятно не хочется обижать но делаешь вид что тебе хорошо чтобы не обидеть человека все-таки он кормить семьи все-таки он э, любит детей неплохой мужик и так далее. И ты боишься кому-то пожаловаться, потому что первым делом тебе суют в глаза. Ну что тебе еще надо? Чего тебе еще надо? Он тебя не бьет, он не пьет, он работает, денег приносит, тебя возит везде, всюду. А тебе даже запах его неприятен. Но все твои родные, начиная мама, брат и так далее, выгодно, чтобы ты с ним жила. Выгодно, потому что он хороший мужик, потому что он им тоже помогает, потому что он им дрова возит. Им выгодно, удобно, чтобы ты с ним жила, понимаете? А ты не любишь его, ты понимаешь, что это не твой человек, ну не могу я себя насиловать каждый день, ну что это за жизнь? Ты едешь, он, он тебя там на Канары отвозит, он даже готов спокойно смотреть, если у тебя любовник появится, вот вот просто ангел воплоти. И у тебя начинается депрессия. И люди говорят, вот жиру бесится баба, вот тебе бы ремня, вот тебе бы похари давали каждый день, ты бы поняла, что такое мужик, вот ты это, то. А она все равно, ей не хочется жить. Ей не бриллианты уже неинтересны, неприятны, ей шубы неинтересны, ей жизнь неинтересна. Она ничего не хочет. Ей не хватает любви, ей не хватает, знаете, ей не хватает, скажем так, тепла, ей не хватает как бы душевной близости, да? Ей этого всего не хватает. Привет, Софи. <звы> да, где-то и модно сейчас стало, сейчас к этому тоже вернемся. И что происходит? Mm -hmm. Происходит следующее. Человек уходит в себя. Через некоторое время женщина начинает что если она сильная если она сильная она держит себя в руках не показывает мучесть живет и опустошается если она слабая начинает пить а пьет человек почему пьет чтобы э, заполнить эту пустоту потому что человек, Слаб, понимаете, он не может с этим бороться. Он боится начать новую жизнь. Он труслив. Внутри него трусость. Он труслив. Для того, чтобы начать новую жизнь, нужно прилагать усилия, а он не приучен. С одной стороны, ей выгодно, скажем так, жить с таким мужем, который содержит, приносит, все хорошо. С другой стороны, она его не любит. Ей. Тяжело с ним находиться. Нужно что делать? Развестись, уйти. Родители не простят, скажут. Позорница, позоришь нас по всему миру. Какая любовь, ты взрослая баба, у тебя дети уже. Как, какой там, о чем вообще? Про что ты, про какие свои депрессии начала тут нам втирать, да? То есть не хочется позорить родных и близких. И начинается, человек начинает пить, человек начинает гулять, человек себя пускает во все тяжкие, чтобы наполнять душевную пустоту. И чем дальше, тем хуже, хлеще, еще хуже, еще хлеще. И депрессия начинается, дорогие друзья, не только от хорошей жизни или от чего-то еще. Депрессия начинается еще и от плохой жизни, когда быт давит, давит, давит каждый день денег нету, это нету, приходит пьяный муж, сил нету терпеть, дети не слушаются, каждый день как и шаг работаешь, и все мысли о том, что пойдешь домой, и вот э, дома оскорбления, унижения, издевательства, в конце концов уже ты перестаешь бороться и отдаешься течению. Ты начинаешь либо пить, ты начинаешь либо абсолютно безразлично относиться к жизни депрессивного человека вычислить очень легко. депрессивного человека вычислить очень легко, потому что у депрессивного человека пустые глаза. абсолютно отреченный взгляд. это может быть очень красивая женщина накрашена, у нее ногти, у нее все на свете. Хочу вам сказать, что чем более депрессивен человек, тем больше он заглушает эту депрессию чем-либо либо пьянками, либо э, гулянками, либо расточительством. Значит, депрессивный человек для того, чтобы себя спасти, может пойти сделать прическу, может ногти приклеить ради интереса, пойти там сделать себе ногти. Может пойти купить на 100 тысяч вещей, одежды, всего-всего привезти домой, выкинуть и забыть про это все. Может купить что-нибудь такое необычное. <фиф> То есть человек пытается отвлечь себя и вылечить себя любыми методами. Да, задолбала ты со своим да, да, ты не в постели лежишь, да, да, и да. Итак, что делать в этих случаях? И почему так происходит? Дорогие друзья, когда нас отправляют в этот мир, когда нас отправляет в этот мир как душу, которая будет жить в теле, у нас есть определенная задача. Мы приходим сюда либо учиться, либо учить. Мы приходим сюда либо вести за собой как лидеры, либо вестись за кем-то. Мы приходим сюда либо родить детей, стать то есть родоначальницей сильного рода. Либо мы приходим сюда, чтобы стать поэтом. Либо мы приходим сюда, чтобы помочь кому-либо. Я вам напомню советский фильм. Помните, когда, по-моему, называется «На рассвете», когда э, партизаны, которые скрывались в городе, их внезапно находят, нет, их окружают, окружают и те не сдаются те решают отстреливаться до последнего и умереть и тогда фашисты приводят и ставят перед зданием женщин детей старух в общем и говорят что мы будем каждые пять минут за, э, значит стрелять в одного человека расстреливать одного из них и тогда они выходят, они выходят, сдаются, и одна старая женщина, осеняя их крестом, говорит «Спаси вас Бог, сынки». То есть благодарно свои выражает за то, что те вышли все таки пожертвовали собой, могли уйти, но вышли, потому что не смогли видеть спокойно, как расстреляют из-за них столько невинных душ». И когда они ждут расстрела, утра, когда их расстреляют, один из молодых боится. Видно, что он боится смерти, но молод, он хочет жить. И вот э, пожилой мужчина говорит, «Сынок, не думай ни о чем. Может быть, мы с тобой родились именно для того дня, чтобы наша жизнь могла спасти стольких несчастных». Понимаете? То есть... О чем я хочу вам сказать? У каждого из нас своя миссия. Нет случайных людей на этой земле. Нет случайно рожденных, нету ненужных, нету лишних, даже самый, самый больной человек, который еле ходит, который еле ковыляет, даже самый больной ребенок, который только родился и через пять минут помер, для чего-то был рожден в этот мир. Он должен был прийти и пройти. Вот этот опыт жизненный. Понимаете? Это ваш рецепт. Это хорошо, что у вас сработало. Но боюсь, что не у всех сработает, Олеся. Если вас отправляют в этот мир, у вас есть определенный четкий план. Вы в этом мире как должны жить? Что у вас будет? А у вас будет следующее: у вас будет такой муж, у вас будет столько детей. Есть определенная четкая программа, которую никто не может перебить. Но если ваш род согрешил, если ваш род совершил некие преступления, вы будете расплачиваться или другие в вашем роду. Программа меняется, план изменился. Если кто-то на вас навел, план изменился. Пока вы еще не родились, ненавидели вашу мать и делали все, что угодно на нее, план изменился. Вы уже родились несчастный. Человек в этот мир приходит для испытания, для опыта, но не для мучений. Мучения люди сами себе притягивают, сами себе делают. Кто-то кому-то навел, жизнь пошла не так. Наведенное сняли он получил по башке. Понимаете? Так вот, когда вы не соответствуете тому плану, для которого вы родились на этот свет, когда вы от плана уклоняетесь, у вас начинается депрессия. Так вот, вы вышли замуж за этого человека. Почему? Задайте себе вопрос. Он хороший мужик, он меня любит, он ко мне хорошо относится, он деньги приносит, он подарки дарит, но в этом все не входит слово люблю. Почему вы выходите за него? Люблю его. Вот это не входит. Как правило, любую женщину современного мира, ну, любую, каждую десятую, поймай и спроси, ты почему вышла за своего мужа? Она резко потеряется. Она скажет, «Ну, не знаю, но он, он был хороший, вот, он меня любил, он там цветы дарил, подарки, вот это самое. А главное, а главное, зачем надо выходить?» «Ну, не знаю, вот так вот, полчаса, а любовь, а, ну, ну и любовь, мы любили, вот это, да не любили вы ни хрена никого. План, дорогие люди, выходя замуж, человек должен любить». Доказанный факт, что чаще всего мужчины женятся э, на женщин по залету, да, не любя их, и бросают тех женщин, которые от них забеременели, любя их. Почему так происходит? Потому что мужчина считает личным оскорблением. Если женщина забеременела, не сказала ему об этом, значит, и спланировала, значит, и специально хотела... Меня женить на себе, значит, ты меня не любишь. Ты хотела просто меня привязать. И я на тебе не женюсь. Я буду заботиться о ребенке, если это мой ребенок окажется, и так далее. Они могут в пух и прах разосраться, самые последние слова друг другу говорить и расстаться врагами. Хотя он любил эту женщину. А может быть, так может так получиться? что может так получиться, что абсолютно просто отношения, знаете, здравствуй, до свидания, в какой-то момент оказались в койке люди. Она забеременела. И говорит, я беременна. И он думает, ну, хорошая баба, вроде бы и мне пора жениться, как бы остепениться, уже надо семью создать. Ну, сколько еще ждать? Мне уже 30 с чем-то лет. Ну, и ребенок заодно даст мне какой-то смысл жизни. Поженились. Поженились. Несчастливы, депрессия начинается разводится. Почему? Потому что, дорогие друзья, когда вы забываете о том, что судьбы соединяются, главное, по любви, а не потому что хороший баба или хороший мужик если вы первым делом, первый критерий ставите. Удобно мне с ним, вот это удобство, вы всегда проигрываете. Запомните это. Женщина, которая выходит замуж из-за денег, всегда проигрывает, всегда. Почему? Потому что если человек имеет определенные нехорошие привычки, вот любовь, она такая вещь дана человечеству. Понимаете, это такое чувство, божественное, вот необъяснимое чувство, непонятное просто. Любовь – это такое необъяснимое чувство, что когда ты любишь человека, его минусы тоже тебе нравятся. Мне муж говорит, когда я уезжаю, мне больше всего не хватает твоего шмыгания носом. Странно, правда? Казалось бы, что здесь приятного вообще? А вот он поэтому скучает, ему это... Это же я делаю, это же мое. Раз это мое, значит, оно любится вместе со мной, правда? Если бы это его раздражало, это значит, он меня не любит. Вот, вот что интересно. Когда ты не любишь человека, даже то, что он пьет чай хлюпая, да, тебя бесит. Ты хочешь эту чашку дать ему по башке. Когда начинается вот это вот. На нервы действует. А когда любишь человека, тебе смешно. Ты можешь сделать ему замечание и посмеяться. Потому что тебе смешно. Так вот, дорогие друзья, человек больше всего уходит в депрессию по одной самой-самой важной причине – нехватка любви. Вот и все. Когда мы говорим, ну, чего тебе не хватает? Ну, что ты опять начинаешь мне тут вот это выступать? У тебя, смотри, у тебя меха, у тебя квартиры. Да я же, да мне бы твои проблемы, понимаешь ли. У меня сильная энергетика. Я все вбираю через нос, через глаза. И поэтому фильтруется вот эта часть, она всегда уязвима. Вот из-за чего у меня постоянно нервный тик в, это, в этой части. И вот подруга подругу учит, да, говорит, например, чего тебе не хватает? Он тебя любит, носит на руках, он тебе дарит вот это. Он тебе... У тебя все есть. Слушай, мне бы твои проблемы. У меня я замучилась уже снимать квартиры, а у тебя три квартиры. У тебя дом, дача, там свекровь со свекром бегают перед тобой, готовы ноги целовать. Все для тебя. Ты там, богиня в этом доме. Чего ты все время в этих депрессиях не хочу жить и так далее? Не хватает любви человеку, не любит. Не любит, и поэтому она всю эту заботу не воспринимает. Понимаете? Не хватает любви человеку. Ребенок приходит со школы, мама, иди садись, кушай, уроки сделай. Все, уроки сделал, иди играйся. Поиграла, иди почитай, почитала. Вон тебе вот мы с папой книги купили. На, вот тебе куртку купили мы с папой, иди примерь. День закончился, иди ложись спать, иди умойся, руки помой, лицо помой, зубы почисти, спать. На следующий день проспается, иди кушай, поешь, одевайся в школу. На те деньги на пирожки. И ребенок растет и говорит, мне всю жизнь не хватало любви. Ну казалось бы, не бьют этого ребенка. Вот тебе куртка, вот тебе деньги на карманные расходы, на тебе книги, на тебе комната, вот тебе турники, иди играйся. У тебя все есть, но это все с немецкой сухостью. Это все с немецкой сухостью, это все э, с голосом няни. Но не матери ребенку не хватает любви а может быть что ребенок придет домой мам есть покушать ой ты мой хороший ты знаешь мне сегодня денег не хватило но я купила макароны давай макароны поедим вот они поели макароны она с ним играется полежали вместе фильм посмотрели побаловались там побросали подушками Ребенок счастлив. И в сознательной жизни он говорит, у меня было прекрасное детство. Да, мы жили бедно, тяжело, но у меня было очень хорошее детство. Я скучаю по детству. Каждый день звонит, мам, как, как ты себя чувствуешь? Может тебе деньги на телефон кинуть? Может тебе это сделать? Заботливый сын. Потому что ребенку в этом возрасте важна любовь любовь а не то сколько ты ему дашь на карманные расходы сколько ты дашь на пирожок и так далее понимаете дорогие друзья о чем я хочу сказать я хочу сказать что депрессия у человека начинается да. когда не хватает любви и даже если у него все есть в этом мире у него пусто в жизни вот ему завтра скажут ты пойдешь помрешь он первым делом подумает: мне надо э, отписать все ребенку, мне надо это оставить, мне надо все там, свои дела привести в порядок и пойти помереть. Он даже не будет переживать, что как, я умру, я не хочу, я хочу жить, мне еще можно жить, ну что такое, давайте мне еще чуть-чуть. Нет, ему будет абсолютно все равно. Это его как-то даже порадует. Люди депрессии притягивают к себе болезни, которые становятся причиной их смерти. Люди из депрессии притягивают к себе происшествия, которые становятся причиной их смерти. Почему? Потому что они утром просыпаются и говорят, я не хочу жить. Я так не хочу жить. Я так устала. И эти слова искренние, эти слова непритворные, эти слова не означают, что они жиру бесятся. Это, это не означает, что им нехер делать, что у них просто других проблем нету. Это, это правда, это истинная правда. Да, в итоге умерла, потому что притягивают они смерть. Если ты каждый день зовёшь силу смерти, смерть придет к тебе обязательно. У тебя начнётся онкология, ты умрешь. У тебя начнётся заражение крови, ты умрешь. У тебя начнется, Я уже об этом говорю полчаса, я сейчас не собираюсь по новой специально для вас повторять. Читайте или перемотайте и узнайте. Такие люди могут провоцировать конфликты. Такие люди могут провоцировать убийство себя. Они провоцируют конфликты. Они специально делают так, чтобы их убили. Они хотят уйти. Они хотят умереть. Понимаете? Они могут мужу сказать, на, убей меня, вот прирежь нож дают ему в руки. Да ты не мужик, ты тряпка, ты такой сикой. На, можешь? Давай, убей меня. Ты сможешь? Я сомневаюсь. Они провоцируют, чтобы их убили. Да, ты подешевле продаешь, Артур, или дорого берешь? Не к месту будет сказано. Спонсор ты наш. Да, да. Когда душа не хочет жить... Той жизнью, которую вы навязываете ему, да и ничего страшного, все нормально. Когда душа не хочет жить той жизнью, которую ты ему навязываешь, душа хочет умереть и уйти, освободиться от тела. Вот именно поэтому подсознательно человеку, у которого депрессия, начинает вызывать смерть. Начинает призывать смерть. Если у мужчины депрессия, он начинает ездить по бабам, по проституткам он тратит очень много денег на них, он ищет любви, он хочет тепла, он хочет нежности. И нежность он не получает. На утро он просыпается и понимает, что стало еще хуже и более пусто, потому что он понимает, что эту любовь он на самом деле э, получает за деньги. А если тебе что-то продают, тебе это не приносит никакого удовлетворения и радости. Понимаете? Если это мужчина начинает пить, чтобы залить это вино, ему не хватает любви. А ему для любви, если некоторые женщины думают, что мужчине для любви обязательно нужна постель и сумасшедшие какие-то там испанские страсти, вот, то вы очень сильно ошибаетесь. Мужчине для любви, для того, чтобы чувствовать себя любимым, не обязательно, чтобы каждые пять минут вы его тащили в постели, кидали и душили. Да-да-да, я ведьма, царь-батюшка, угадал. Понимаете, мужчине для того, чтобы почувствовать себя любимым, для того, чтобы его депрессия ушла, нужно с ним рядом сесть, поговорить, посмотреть с ним фильм, посмеяться выйти погулять рука об руку. Поверьте мне, любовь и секс – это разные измерения. Я вам говорю однозначно, поверьте мне, мне уже много лет, я в этом разбираюсь. Второе нужно, нужно в супружеской жизни, но это приедается, остается любовь и уважение. А любовь – это из одной чашки выпить чай, понимаете, пошутить, посмотреть вечером какой-нибудь фильм, почитать книгу, посмеяться над какой-то программой юмористической и так далее. Это забота, поверьте мне. Если мужчина хочет к тебе домой, если он тянется домой, если он знает, что дома его встретит улыбчивое лицо, если он знает, что его дома встретит, знаете, как вам сказать, шутка, Разговор. Он, он хочет к вам домой. Если он знает, что дома его встретить только упреки, дай денег, деньги принес. Купил, что я сказала. Ты туда не, не ходи, там, там грязно, не наступай. Дверь закрыл. Вот не трогай, это мне подарили. Не смотри туда и так далее. Если женщина орет на него, когда он заходит в тот момент, когда она переодевается, если женщина не позволяет ему ничего, если, если женщина холодна в постели, если она просто отдается ему, как, бы, как ну, как, как долг платит, то не хватает ему этой любви и тепла. Если женщина абсолютно холодна, мужчина начинает себя чувствовать несостоятельным. Он считает, что.. Скажем так, он считает, что он чем-то дотягивает. Что он что-то не то делает, что он как мужчина не интересен. Потому что когда мужчина должен перед этим полчаса с тобой воевать, там кидаться, значит, крикнуть на тебя для того, чтобы ты согласилась на, на, на то, что ты обязана соглашаться, да, то ему это уже не нужно. Вот депрессия у мужчин начинается в основном из-за нехватки любви. Все мужчины одинаково чувствуют, поверьте мне. Есть раз, разного типа мужчин. Есть любвеобильные, есть карьеристы, есть миллиардеры, есть просто уличные пацаны, есть бандиты, есть... Профессора, неважно, но все мужчины чувствуют практически одинаково. И национальность не имеет значения, и религиозная принадлежность, абсолютно. Мужчины чувствуют практически одинаково. Они как большие дети. Они остаются с той женщиной, с которой уютно. Вы не замечали? Есть женщина, очень чистоплотная, все у нее блестит, сверкает, она хорошо готовит, она все делает. Она там, я не знаю, всю семью на себя тянет, как трактор, все может. Но не хотят мужчины с ней жить. Не хотят, потому что от нее не исходит нежности. Она как председатель колхоза, как, знаете, как даст кулаком об стену. Вот, я вот это, то и так далее. Да, с ней выгодно, уютно, может быть, где-то. Проблем не будет. Но не хотят мужчины с ней жить, потому что от нее... Женского просто ничего нет. Ей, им хочется видеть женщину слабую. Пусть дома немножко не убрано. Пускай она в халатике, пускай она болеет, пускай она растрепанная, уставшая. Но это женщина. Женщина, с которой можно поговорить, разговаривать. Ушел, потому что ему было выгодно. Вот он поэтому и жил с вами 20 лет. Что касается женщин, женщина чувствует немножко по-другому. Женщина может сама в этой жизни очень многое сделать. Женщина может сама тянуть на себе очень много. Женщина может очень многого добиться. Женщина может все просто. Женщине не надо просто не мешать. Сильной женщине не надо помогать. Ей надо не мешать. Вот если сильной женщине не мешать, то все будет прекрасно в ее жизни. И деньги, и дома, и квартиры, и бриллианты. Сильной женщине надо просто не мешать. Вот и все. Дать ей возможность спокойно жить и работать. Не ныть рядом, на нервы не действовать, не обижать, не пытаться ее сломать, не пытаться ее сделать слабой. Не унижать ее внутреннее достоинство. Сильной женщине просто не мешайте, дорогие друзья. Больше ничего не надо от вас. Когда вы видите, что женщина сильна, идет вперед как танк, просто не мешайте ей это сделать. Все. И она вас будет любить, носить на руках и делать для вас все. Депрессия происходит, когда ваша душа протестует. Она вам говорит. Не живи такой жизнью. Я не хочу жить такой жизнью. Если ты хочешь жить такой жизнью, живи. Но я уйду. Я убью тебя, но я не буду подчиняться. Я не буду подчиняться тем правилам, в которые ты меня втиснула. Мне нехорошо здесь. Депрессия начинается у человека тогда. Это сигнал, что вы живете неправильно, что вы сбились с курса. У кого начинается депрессия? Первая группа риска ⁇ это созависимые люди. Созависимые люди. А что такое созависимые? Это когда мы, когда мы, знаете как, зависим от плохих привычек, от жизненных ситуаций, которые создали не мы но мы созависимые. Пьющий человек, вся семья созависима от его привычки. Я уже говорила и повторяюсь, пьющие люди, наркоманы, игроманы – это не больные люди, не надо придумывать из задницы какие-то болезни. Это распущенность, это эгоизм. Даже не эгоизм, а эгоцентризм, потому что эгоизм – это нормально, когда человек себя любит, уважает и хочет хорошо жить, это прекрасно, он стремится к этому. Эгоцентризм – это концентрированность вокруг своего эго. Вот я, я такой бедный, несчастный. Если вы зависите от его привычек, ваша жизнь подчинена этому человеку. Вы созависимые. Он хочет пить, ему нужны деньги. Дай денег. Купи, сходи купи, дай денег. Тебе не нужны эти бутылки, тебе не нужна водка, пиво. Это ему надо. И он плевать хотел. Есть у тебя деньги, нет у тебя денег. Тебе приходится откладывать на всякий случай, потому что ты боишься, а вдруг он захочет. А мне нечем будет отдать. Что мне делать? Ты зависишь от этой ситуации, которую не, не ты создала. Человек приходит ночью, орёт, все соседи слышат, все слышат, все уже услышали. Послушайте, Светлана Родионова, я вам скажу следующую вещь. Если мужчина ушел, даже если ушел он магии, как вы говорите, он не может быть хорошим. Я вам сейчас объясню. Невозможно увести магии, приворотом, чем угодно сильного мужчину, который умеет любить, который достойный. Уводят магии только слабых мужиков, только тех, которые способны предавать. Понимаете меня или нет? Невозможно увести мужчину магии, если он настоящий человек, если он вас любил, если он сильный. Против любви не попрёшь. Хоть ты сдохни. Самые сильные ведьмы не могут разбить семью, если там есть любовь. Если люди любят друг друга, я не вижу, что он любил и не верю в, в любовь такого человека. Давайте не будем. Если люди любят друг друга, никто не разобьет. На время могут разойтись, разозлиться друг на друга, но потом ищут выход опять вместе. Против любви невозможно переть, потому что любовь – это то чувство, Что за хрень вообще тут происходит? Кто это? Какая разница, четыре года жили или 50 лет жили? Если человек вас бросил, ушел. Если человек вас предал, он вас не любил. Невозможно никогда в жизни увести мужчину приворотом и чем-то еще, если человек вас любит. Поймите навсегда. Я даже... Об этом сняла ролик И показала, роковая любовь Невозможно разбить Любовь, настоящую любовь Не разобьешь Если человек ушел, он не теленок Понимаете, иногда говорят Вот он был хороший, такой добрый Вот его увели Он не теленок, чтобы его увести Вот так взять за шкирку и увести Он сам захотел Нет, привороты ничего не разбивают Привороты разбивают брак Который и так уже слабый Понимаете, приворот может разбить только слабый брак. Только когда один из них любил, а другой просто позволял любить. Потому что любовь дается богами, любовь дается высшими эгрегорами, силами. Это единственное чувство, которое дается именно человеку. Животным дается инстинкт. У них особая любовь, но она не такая, как у человека. Откройте, посмотрите. Библия, которая сама переписана из древних книг, скажем так, там сказано, это мысль вавилонских жрецов, но переписана в Библии и выдана как за христианскую истину, когда возле престола Бога собираются звери, непонятные звери, существа с звериными лицами. И только у одного зверя человеческое лицо – и вот там, где гордыня, это с головой быка, там, где самолюбование с головой льва и так далее, и так далее, и единственное, что есть лицо человека и спрашивает Иоанн, э, это в Откровении Иоанна, что же это такое, почему у него человеческое лицо, ему говорят, это любовь, любовь дана только человеку. То есть это величайшее чувство невозможно его разбить нереально как моя бабушка говорила если парень с девушкой любят друг друга хоть пусть Брежнев придет не сможет их разлучить не знаю почему она Брежнева вспоминала но она так говорила потому что у нас бывали на Кавказе когда влюбленные убегали тайком женились, и вот говорили, мол, поеду, привезу за волосы там и так далее. Она говорила, если они друг друга любят, хоть пусть Брежнев придет, не то что ты. Не разлучьте этих людей, понимаете? Поэтому давайте не будем. Не надо оправдывать трусливых, чмошных мужиков. Вот он был хороший, добрый, вот приворот, магия, увезли бедного, несчастного. Хватит. Посмотрите правде в глаза. Вы хотите поменять жизнь, вы говорите о депрессии, что вам плохо, нехорошо, а сами сидите просто и, и, и сами себя успокаиваете. Это не теленок. Вопрос задаю вам, женщины. Вас возможно увести, если вы не хотите? Если ты любишь человека, если ты не, не собираешься его бросать, тебя возможно увести? Нет, так почему мы только мужчин оправдаем? Давайте тоже женщин тоже оправдаем. Скажем, вот на нее навели. Бедная, несчастная, хорошая была женщина, бросила четырех детей, убежала, начала бледовать. Извините, за выражение. Ой, такая была хорошая, там добрая. Нет, внутри нее сидела эта шлюха сидела. Понимаете? И она просто в какой-то момент проснулась. И вот внутри этого мужика сидел предатель. Сидел и ждал. Понимаете? Не можешь без него. Пожалуйста. Значит, плач по предателю. Всю свою жизнь посвяти какому-то ублюдку, выродку. Чего ты еще хочешь от нас? Приворожить мужчину можно только тогда, когда были постельные отношения. Невозможно приворожить мужчину, если он с ней не спал. Можно присушить, можно какой-то там чары навести на него, можно на время его охмурить. Понимаете? Вот на время можно охмурить мужчину. И я знаю мужчин, которые со своей женой приходили ко мне и говорили, меня тянет к какой-то женщине, я не знаю, почему тянет, я чувствую, что тут что-то нечисто, снимите с меня, пожалуйста. Я снимала, и они счастливы до сих пор. Привораживают женщины, которые себя не уважают. Я умею это делать. Я никогда не делала этого. Меня любили такую, какая есть. Потому что очень унизительно знать, что с тобой живет человек и спит с тобой только потому что что-то ты там начитываешь на чай. И каждый день переживать. Если эти начитки закончатся, он уйдет. Нахрен удался мне. Так что, дорогие друзья, еще раз говорю, если вашего мужчину приворожили и забрали, это значит, что он был по натуре предатель. Потому что привораживать можно только того мужчину, у которого были постельные отношения с этой женщиной. А значит, этот человек предатель был изначально. И не говорите мне о любви, пожалуйста. ни о чем тут говорить. Пойдемте далее. Святое место пусто не бывает. Надо от, отпустить одного козла, чтобы пришел другой. Пойдемте дальше. Итак, дорогие друзья, ваша душа протестует. Она говорит, я не хочу жить такой жизнью, которую ты мне навязываешь. Я не буду жить такой жизнью. Если ты не поменяешь свою жизнь, я тебя убью. Я убью тебя физически, я освобожусь. И депрессивный человек начинает каждый день говорить, я хочу умереть, я не хочу жить, э, не трогайте меня, оставьте меня в покое. Или наоборот начинает, убей меня, сможешь убить, давай убей. Или начинает... Столько людей умирает, почему я не живу? Вот столько хороших людей уходит, вот война и так далее. Почему я живу? Я не хочу жить. Я хочу постоянно это планирование своей жизни приводит к смерти. Год, два, три, четыре, пять человек обязательно умрет. Миллион процентов уйдет, потому что каждый божий день призывает смерть Создастся такое вокруг него, что он либо пойдет повеситься. Да, да, да, Полина, три козла это богатство. Пойдет повеситься человек или... <св> <Navy> <св> <Navy> Подождите, скажу. <св> <Navy> или создаст такое вокруг себя состояние, что либо его убьют, либо он заболеет. Ну, в общем, умрет. Так вот... Коротко и ясно, когда у вас начинается депрессия, это значит, вы где-то не устраиваете свою душу, ваша душа протестует, и она не хочет в этом мире жить. Психотерапевт поможет на время, таблетки могут усугубить, психолог может вас не понять, родные могут осудить и сказать, что ты ерундой страдаешь, херней маешься, делать тебе больше нефиг, вот у тебя все есть: и одежда, и обувь, и дом. Вот бы нам твои проблемы и все такое. Никто тебя не поймет, кроме тебя самой. <сёк> Садись и откровенно, откровенно для себя, внутри себя скажи, что тебя в этой жизни раздражает и не устраивает. И скажи правду. Единственный способ. У тебя депрессии это поменять образ жизни. И мы сейчас не о вашей дочери говорим, уважаемые. Вы не заметили, нет? Единственный способ, чтобы депрессия прошла, это не бороться с этой депрессией. Ни за и ни против. Я вам скажу самый простой рецепт. Хотите? Включите музыку. Потому что когда у человека депрессия, он начинает смотреть похоронные какие-то ролики, начинает набирать кладбища, фотографии кладбища, вглядываться в эти лица, думает, все временно, все когда-нибудь уйдет, ничего не останется в этом мире. Когда у человека депрессия, он начинает смотреть кадры из войны начинает смотреть блокадный Ленинград и так далее, тянется к еще большей боли. Непонятно, почему душа человека требует новые порции страдания, этого я объяснить не могу. Но он как можно больше вгоняет себя в эту депрессию, депрессию, депрессию, и отрекается просто от этого мира, и в итоге получится так, что утром он встать не хочет. Утром он просыпаться не хочет. Для него солнце, для него свет омерзительный. У него нет желания жить. У него нет желания менять свою жизнь. Для него жизнь в серых красках. Резко порвите все. Знаете, Гордиев узел, когда царь Гордиев отправляет своих э, послов к Александру Македонскому и говорит, что он отдаст ему царство добровольно, только в том случае, если тот развяжет этот узел. И приносят узел, он весь такой запутанный, в общем, нити там разновидные, вот просто запутанный такой узел. И вот он говорит, если... Ты сможешь развязать этот узел, тогда я добровольно отдам тебе свое царство. Александр начинает рассматривать этот узел, тянет с одной стороны, тянет с другой стороны, берет меч и обрубает пополам. Вот отсюда и название. Обрубите этот Гордев узел, не надо его развязывать, не нужно... Стыдиться за человека, который себя ведет неадекватно, недостойно. Это не вы так ведете, это ведет он. А значит, его будут осуждать, понимаете? Извините, Светлана, ну отдыхайте в этом форуме, мне сейчас некогда ваши сопли и слезы вытирать. Природа помогает. Помогает природа. Себя заставьте выйти на улицу. Как только вы покрасите волосы, покрасите ногти, например, да, как только вы начнете некоторую депрессию, знаете, как лечат? Начинает дома прибираться, начинается генеральная уборка посреди ночи. Вот они все вытаскиваются из шкафов, начинают вытряхать, очищать, полымыть, драить и.. На утро они понимают, что они хотят жить, потому что у них дом красивый, потому что дети здоровые, потому что у них такие интересные красивые вещи и так далее. Свой мозг перестраивайте, когда вы открываете свои шкафы, когда вы вытаскиваете это все, дорогие друзья. Наше подсознание лучше всего понимает, знаете что? Лучше всего воспринимает вот это вот зрительные образы. Зрительные образы, когда вы показываете своему мозгу, вы думаете, вот эти уборки, бабы придумали просто так? Нет. Эти уборки и прочие женщины подсознательно хотят сделать. Они показывают себе самой, посмотри, сколько у тебя вещей, как, как ты хорошо живешь, посмотри, какой у тебя огромный дом, и чем больше ты начинаешь оттуда драть и вытаскивать все. Тем больше тебе кажется что тебя ничего себе сколько вещей у меня боже мой какой мне дом большой я никак не могу до конца выдрыть все это почистить а сколько у меня красивых потом выпадает оттуда резко альбом с фотографиями, вы начинаете смотреть какая у меня семья была интересная вот родительский дом надо позвонить узнать ой мои подружки а это мои школьные годы, это моя форма. Тебе начинает становиться смешно. Ты вспоминаешь эти 90-е, твою прическу кучерявые, длинные ногти, когда ты только начала краситься, да, как это вообще смешно выглядело. И, дорогие друзья, у вас депрессия настолько незаметно уйдет. Вы просто сядете и скажете, ну и дура же я. У меня жизнь вообще прекрасна. О чем я вообще задумалась? О смерти, жить не хочу и так далее. Выйдите на природу, выйдите, да-да-да, выйдите, прогуляйтесь, просто прогуляйтесь, просто идите, возьмите пиво со своим мужем, я не знаю, что-нибудь вкусное, чипсы какие-нибудь, идите на берег просто реки, посидите, посмотрите, или на, на пляж, у вас в каждом городе просто есть, скажем, парк. Выйдите, когда мы застреваем в этой бытовухе, когда мы застреваем в этой погоне за деньгами и так далее, и так далее, наша душа опустошается. И наша душа на нас залится, дорогие друзья. Понимаете? Как вам сказать? Да, на машине у меня была подруга, которая садилась за руль и ехала. Просто ехала, ехала. Она говорила, я несколько часов поездю мне нервы успокаиваются, я прихожу домой. Мы опустошаемся, нам нужно наполнять нашу душу. Нам нужно помочь своей душе хотеть жить. Пока мы с вами живы, у нас постоянно это будет происходить. Мы будем уставать. Вот я сегодня несколько человек, может быть, незаслуженно обидела, разозлила, сказала, я не буду вас смотреть, принимать, больше не пишите. Потому что я ну, у меня нервы сдают. Вот много людей пишут, пишут, у тебя уже стресс, у тебя уже нервотрепка, тебя уже бесит, раздражает, ты хочешь ногти покрасить, в конце концов, уже по-человечески выглядеть. Они пишут, им нужно помочь, а ты думаешь, ну как мне, как мне сделать, как мне успеть и, и за собой смотреть, и людям помочь, вроде хочется ответить, потом думаешь, все, я никому не помогаю, все, не пишите. Завтра, послезавтра отменяешь, разозлилась я, вот, пошла, слушаю музыку. Меня, например, успокаивает, я вам скажу, два вида музыки. Армянская народная и русская народная музыка. Когда мне, я просто устаю, когда я злая на весь мир, я включаю армянскую музыку. Я говорила, что наши корни нам помогают, наши корни пробуждают эту силу, понимаете, Пробуждает внутри нас некую энергию, которая соединяет нас с нашими предками, и мы легче переживаем это. Когда вы в другой стране живете и вдруг слышите родную речь, у вас сразу внутри что-то ёкает. Согласны со мной? Это связь с нашими предками, с нашей землей, с нашими, с нашими родными, с родиной, с детством. И это дает нам силы жить дальше. Подпитка. Чем старше мы становимся, да, да. Чем старше мы становимся, тем больше мы хотим домой, тем больше мы хотим к родным, тем больше родных лиц, которых уже нету. Ведь время уходит, они умирают, понимаете? Они стареют и уходят. Мы начинаем хотеть в наше детство. Мы понимаем, что мы тогда были защищенные, что мы тогда были детьми, подальше от грязного мира, от грязных интриг и так далее. Я иногда думаю... А знал ли этот вот эта маленькая девочка, знала ли она, сколько ей придется пережить? А что мы делали? Вот детство, да, ты вспоминаешь детство. Сразу вспоминается момент, когда мы курицам Синьку, в общем, туда кололи, бедные курицы. Мне так жалко и так стыдно сейчас это все. Но мы это делали. Или мы, например, кошку взяли и пеленали кошку, как ребенка. И бедная кошка там мяу-мяу, а нас это не волновало. У нас были детки. Вот, вот каждый ребенок взял свою кошку, пеленал и пришел мы игрались, у нас была детская площадка, мы были мамой-дочки. И вот наших кошек связанных уложили рядом. Целых семь кошек. Нормально, интересно. Жаль, что тогда не было камеры. Это было бы нечто. Вот, понимаете, и у вас сразу все меняется. Вот эти воспоминания, все такое. Вы чувствуете себя живым человеком. Дорогие друзья, страшно не переживание, страшно не боль, страшно не злость. Страшно, знаете что? Когда ты чувствуешь себя неживым человеком, нужно быть живым человеком. Когда ты живой человек, тебе все по хрену, извините за выражение. Ты прешь как танк. Когда тебе хочется жить, ты можешь воевать и с этим банком долбаным, который вечно какие-то новые фокусы придумывать задницы уже надоело. Я не знаю, что хотят эти банки. Они, наверное, хотят, чтобы мы все, что есть, забрали, и чтобы они рухнули. Вот что они хотят. И с этими чиновниками ты борешься, и с этими жизненными проблемами спокойно борешься, понимаете? Потому что ты живой человек, ты хочешь жить. А если ты не хочешь жить, дорогие друзья, если в тебе нету жизни, то можно хоть миллионы тебе дать. Тебе ничего не хочется, тебе ничего не нужно. Значит, причин депрессии несколько. Первое, это протест души, когда душа не хочет жить той жизнью, которую вы предоставляете. И если вы хотите эту депрессию гнать, не обязательно разводиться, продать дом и уехать в другой город. Нет, достаточно чуть-чуть с вашей душе намекнуть, что я немного меняю ситуацию. Выйти погулять, выйти куда-нибудь что-нибудь купить походить где-нибудь сделать прическу и вы не заметите как у вас это депрессивное состояние просто уйдет заставить себя изначально очень тяжело следующий момент опустошается наша душа душа требует энергии силы чтобы продолжить жить невозможно каждый божий день работать с утра до ночи я говорю если ты будешь сутками работать да кто больше всех работает тот будет богаче всех на кладбище а когда время, когда отключить свое сознание от всего, для чего люди отдыхают? Для чего отдых придуман? Отдых придуман для того, чтобы мозг отключить на время от постоянных проблем. Вы же отдаете, эта откачка энергии от вас идет, понимаете? Вы отдаете свою жизненную силу, отдаете, отдаете, а ничем не заполняете. Абсолютно. Ничем не заполняйте эту энергию. Это как батарея. Если она заканчивается, садится, а энергии нету, она вздохла, все. Если вы не зарядите, она не встанет. То же самое происходит с вашей жизнью. Если вы не зарядите эту батарею долбанную, она просто дальше вас не повезет. Резко обрубайте этот гордий узел. Если вы чувствуете, что этот человек тянет вас на дно, если вы все зависите от него, а люди... Пьющие, они вгоняют в зависть всю семью. Вся семья ходит, лечит их по бабкам, деткам, еще куда-нибудь, еще чего-нибудь. А он бедный, да несчастный. Ему это нравится. Ему приятно, что все вокруг крутятся вокруг него, вокруг бедного, несчастного, больного алкоголика. Его надо лечить, ему надо помогать. Пошел он нахер! Вот что я вам скажу. Пошел вон. Пускай сам себя лечит, сам вытаскивает и все делает. Почему-то так интересно, когда нечего жрать, этот алкоголик идет, работает, загружает вагон, да? Пидесь на что? Если вы будете дальше питать этого человека своей энергетикой, своей жалостью, он вас сожрет. Начнется у вас депрессия. Далее. Дорогие друзья, иногда депрессия дана не просто так. Все великие шедевры мира созданы во время депрессии человека. Все. Женщина поднимается, женщина делает карьеру тогда, когда у нее депрессия, одиночество, боль, нежелание жить. Она как-то хочет это компенсировать, и она хочет заглушить эту боль, либо надо пойти выпить или колоться, либо надо работать. Работа спасает, знаете это, да, как рецепт от всех болезней. Работать не пробовали? Работа спасает. Когда тяжело человеку, когда он только расстался, когда ему больно, еще эта рана очень свежа. Что делает женщина? Женщина берет сверхурочную работу, чтобы не прийти домой чтобы не приходить и не видеть эту пустую квартиру, чтобы не видеть вот эти все воспоминания. Она работает, работает и работает сутками. Если она работает много, это куда-нибудь в воздух улетит? Конечно, нет. Эта работа даст результат. Многие актеры мира, дорогие друзья, говорили, что именно во время депрессии они брали самые сложные роли и прославлялись, например, Элизабет Тейлор сказала: я благодарна депрессии, если бы не депрессия, то я не была бы той известной Лиз Тейлор, которую вы знаете. Она взяла роль Клеопатры, когда у нее была жуткая депрессия. Она не любила своего мужа и во время, то есть вот очередного конфликта. Ей предложили улететь в Египет, сняться в Клеопатре. Она сказала, я поеду. Там она встретила свою любовь, любовь всей своей жизни. Вот ту самую роковую любовь, которая бывает Ричарда Бартона. Они с Бартоном убивали друг друга. Восемь раз развелись, восемь раз сошлись. В конце жизни Ричард Бартон, когда умер... Я не знаю, наверное, когда я буду в Армении, к сожалению, я была там в шестилетнем возрасте, увы. Когда буду? Может, буду, надеюсь, хочу. Так вот, когда они с Бартоном э, встретились, она сказала, я поняла, почему моя депрессия привела меня сюда, а потом дальше. С этим Бартоном у них постоянно были разлады, она не могла без него жить. Она выходила замуж за другого, он женился, понимаете? Но все равно они сходились. И самые дорогие бриллианты подарил ей именно Бартон, который сейчас выставлен на аукционе. И у нее бывали депрессии, потому что ей было больно. Давайте вы меня не будете учить, что, чего и как. Хорошо? Не учите меня. Не учите отца создавать династию. Так вот. Следующая роль у нее бывает. Дальше, дальше. Дорогие друзья, если помните фильм мистер и миссис Смит, так вот, во время этого фильма играли, кто у нас там, Брэд Питт играл, да, и, Анжели... и Анжелина Джоли. Они были после разводов и разрывов. У них была депрессия. Они ненавидели друг друга. Они там обзывали друг друга, режиссер их вечно мирил, умолял, просил вместе играть. Они презирали друг друга. И по их словам каждый из них думал, что следующий бездарность. И один раз режиссеру это все просто осточертело. И он взял и закрыл их вместе в раздевалке и ушел. Говорят, что они ближайшие два часа лихорадочно искали ключ, чтобы выйти. А потом уже поняли, что никуда не выйдут до утра, им пришлось остаться вместе. И они начали беседовать, они начали говорить, они подружились. И их любовь началась с очень крепкой дружбы. Они не думали, что будут любовники. Изначально они просто были очень хорошие друзья, потому что они прошли одинаковую школу жизни, и они просто подружились, они поняли друг друга. И после этого, естественно, у них еще и общий ребенок появился, они поженились и так далее. Депрессия не просто так дается. Депрессия дается для того, чтобы вы сделали резкий рвок вперед. Это как пинок под зад. Знаете, дали пинка для ускорения, и вы резко вперед пошли. Вот это и есть депрессия. Если вас в жизни все будет устраивать, дорогие друзья, вы ни хрена не сделаете. Человек ленив ни одна женщина, которая была счастлива, у которой был и дом, дети, все прекрасно, не оставила свой след в истории. В истории свой след оставили женщины, у которых была несчастная судьба, трудные моменты, которые впадали в отчаяние, у которых были депрессия, боль и так далее. Вот эти женщины попали в историю. А те бабы, у которых все было хорошо, они готовили пироги на кухне и были довольны всем, они в истории не остались. Если внутри вас есть определенное желание, знаете, любовь к славе, если у вас есть внутри желание подняться и чего-то добиться, так что я хочу вам сказать? Боги дают вам возможность выйти из этого состояния бы бытовухи и подняться выше над этим. Они дают депрессию иногда человеку, чтобы человек, погрузившись в самого себя, переосмыслил многое, чтобы человек для лечения своей душевной боли начал работать, работать, не жалея себя. Так вот, Брэд Питт во время депрессии снялся в фильме «Трое». До этого он снялся «Легенды осени». Потом он снялся в фильме «Мистер и миссис Смит». И он прославился как известный голливудский актер. Мало его знали до этого, а потом и он резко стал один из самых высокооплачиваемых актеров. Приняло по Круз, расставшись со своим любимым, пыталась покончить с собой. Мать посоветовала сходить на кастинг. Вдруг тебя возьмут, ты отвлечешься, будешь что-то играть. Она сходила на кастинг, не желая особо. Ее взяли, она стала одна из самых известных актрис мира, встретила своего любимого испанца, который красавец и мечта всех женщин, и она счастлива. Депрессия не просто так дается. Если у вас есть депрессия, значит ваша душа протестует и хочет вести вас по другой дороге. Доверьте своей душе, доверьте своей душе, и она вас выведет. Дайте ей вас вывести из этого лабиринта. Знаете, говорят, иногда черная полоса становится взлетной. Доверьте своей душе, она вас выведет. Вы подниметесь настолько резко, что вы забудете и про депрессию, и про все. Это все рукой снимет. Разрубите этот узел. Не бойтесь начать новую жизнь. Если вы живете с алкоголиком, у вас депрессия, естественно, он сжирает вашу жизненную силу, энергию, душа опустошается, она не хочет так жить. Она не хочет жить той жизнью, которую вы говорите, ты будешь жить, потому что у меня выхода нет, потому что я ленивая задница, и я не хочу ничего делать. Она говорит, нет, ты не будешь так жить. Или ты умри, или поменяй все. Или одно, или второе. Поменяй. Что менять? А я вам скажу, что менять. Ключи меняйте возле входной двери. Он приходит, не может зайти в квартиру. Звоните в милицию. Миллион раз звоните, если это ваша квартира. Если это не ваша, съезжайте нахрен оттуда. Вам. Спускайтесь вниз, звоните в милицию, просите, вызывайте их, договаривайтесь, суете им в карман 10 тысяч и говорите, ребята... Отвезите его, пожалуйста, и держите три часа, чтобы я успела собраться и уйти. Больше не надо. Они берут его, скручивают под каким-то предлогом, мол он кидался, там бил, все, скрутили, спустили на три часа. Тебе этого времени хватит схватить своего кота, я не знаю, все, что у тебя есть, две одежды и выскочить. Оставь все ему, пускай жрет, пусть обожрется, это твой откуп, ты откупаешься за хорошую жизнь, ты откупаешься от смерти, от погибели, уходи, женщина, уходи, Схватай ребенка, уходи, в никуда, на вокзал иди, иди там поплачь, подойдут люди и скажут, что случилось, помогите, пожалуйста, меня убивают, мне некуда идти поведут тебя в милицию, в милиции, может быть, помогут, отвезут до дома твоих родителей или в приют отвезут. Уходи, женщина, не жди, пока он тебя убьет. Только из-за того, что тебе стыдно, неудобно и так далее. Ты выйдешь оттуда, ты спасешься. Человек привыкает к болоту, человек привыкает к боли, человек привыкает ко всему. Не привыкай ты к аду, не надо. Ты пришла в этот мир один раз. У тебя больше жизни не будет. Это один раз в жизни ты родилась и один раз будешь жить. У тебя нет запасной жизни, чтобы сказать: ладно, эту жизнь я к этому алкашу отдам, а вторую жизнь себе вот уже проживу. Не будет у тебя второй жизни. Кто он такой, чтобы он тебя сжирал? Зачем ты даешь себя есть? Уходи, уходи в никуда. Если ты хочешь уйти, ты уйдешь в никуда. Если ты не хочешь, ты будешь сидеть и причины сочинять. В конце концов, он тебя убьет. Какая реинкарнация? Засуньте эту реинкарнацию себе, знаете, куда? Если ты хочешь, ты уйдешь. Останешься на вокзале. Нет, реинкарнации такой. Все, идите отсюда. Останешься на вокзале. Останешься в приюте, но ты поднимешься, если ты хочешь Если не хочешь У кого есть эти, о чем о ком вопрос вообще? Про кого вопрос? Далее Алкоголики не больная тема, больную тему мы сами сделали из них мы сами из этих алк алкоголиков сделали больную тему. Их надо было нахер послать и жить своей жизнью. А он пусть сдохнет где-нибудь на улицах под воротами. Вот и все. И нет никакой больной темы. Больная тема – это мы. А им-то что? Что, жалеть их надо? Кого жалеть? Я лично жалею их родителей, женщин, которые с ними живут. Я их не жалею. Знаете почему? Потому что они ни за что не платят, они нигде не работают, они ни о чем не думают, им все по барабану. Работают все вокруг, он еще у них ворует, бьет их, издевается, не дает спать этим людям, чтобы завтра они пошли поработали, принесли хлеб, чтобы он жрал. Вот и все. Почему его надо жалеть? Жалеть и тех, которые страдают от их руки. Первое. Депрессия – это протест вашей души. Душа ваша говорит, я не хочу так жить, дай мне другие условия, или я тебя убью. Второе. Депрессия – это нехватка любви, которая компенсируется либо отвращением и безразличием к жизни, либо чем-то иным. И третье. Депрессия дается человеку для того, чтобы через эту боль человек создавал. Посмотрите фильм такой грузинский, замечательный фильм называется "Атарова вдова". Это старый фильм, но он замечательно снят. Если кто-нибудь знает Софико Чаурели, да, народную артистку СССР, так вот, это ее родители сняли этот фильм. Михаил Чаурели и Верико Анджапаридзе, известная актриса. И она там говорит, человек разговаривает, человек говорит от боли. Счастливому человеку не хочется говорить. Счастье молчит, это боль говорит. Понимаете, если человек будет счастлив, Ему ничего не надо. Он не будет создавать шедевры, он не будет создавать фильмы, он не будет писать сценарий. Человек всю свою боль, всю свою депрессию выплескивает куда-нибудь. Выплескивает куда-нибудь. Для того, чтобы душа успокоилась. А это куда-нибудь потом становится шедевром. Это куда-нибудь поднимает его до небес. Когда мне было очень плохо в жизни, я не люблю особо говорить, потому что потом это многие ублюдки используют против меня, а я в жизни очень многое прошла. Когда мне было очень плохо, я в три смены работала в школе, три смены, у нас была школа в три смены, большая школа, огромная на весь этот город. Я утром приходила, преподавала, Два часа мне на отдых, там что-нибудь поесть и чай попить. Я преподавала три часа опять, а потом после восьми еще ночную смену, как бы вечерняя смена детей приходила, я там преподавала. Я работала в три смены. Мне некогда было думать о депрессии, о чем-то плохом. А когда оставалось хотя бы полчаса, мне хотелось выйти. Я столько проплакала всю ночь, что у меня глаза просто были красные, опухшие. Не буду говорить, почему и зачем, у каждого из нас в жизни бывали моменты страдания, боли и предательства. И это предательство было очень обидное, очень страшное, очень, ну просто вот неожиданное. Когда ты ради интереса звонишь и узнаешь, что человек с другой девушкой куда-то пошел в парк гулять, не зная просто, кто ты есть, говорят тебе это, и это ужасающая боль. Очень страшная боль и обида, что тебя просто не просто предали, что ну просто плюнули тебе в душу бесчестно себя повели, а могли бы сказать просто. И самое обидное для человека недосказанность, когда бегут от ответа. Если человек сядет и скажет, ты знаешь, да, все закончено, я так решил и так далее, ты успокоишься. Как говорят, знаете, как пропащий человек, когда человек пропадает, пока не узнаешь, жив он или мертв, ты всю жизнь переживаешь и думаешь, голодный он, холодный он, он, мучает его, что с ним? Когда ты узнаешь, что человек умер, душа успокаивается. Как бы это жестоко ни звучало, но со смертью человек смиряется лучше и быстрее, чем с пленом, например чем с тюрьмой, например. И то же самое происходит, когда человек бежит от ответа, когда ты узнаешь об измене, ты узнаешь о предательстве. А человек даже не хочет объясниться, он даже не говорит, почему, что, из-за чего он это сделал. Он просто убегает. И от этого тебе еще больнее. Так вот я эту свою депрессию, как я лечила, я говорю, я работала в три смены. В конце концов мне начали давать в школе премию, мне вручили как лучшему учителю там, значит, четверти грамоту и так далее. Я в своей карьере начала подниматься, и мне помогла депрессия и боль. Я глушила эту боль не водкой, не пивом ни гулянками, понимаете, ни пьянками, ни шляниями. Я заглушила эту боль работой. Депрессия у вас. Садись, пиши стихи. Начинай рисовать. И ты посмотришь через некоторое время, как у тебя поменяется мировоззрение. Через некоторое время, что я преподавала историю, через некоторое время у тебя... Начнется ощущение, что, понимаете, как депрессия-то ушла, а то, что ты за это время сделала, это же карьера называется, это имя. Депрессии нет, все, она закончилась. А вот имя ты создала. Вот те же актеры, которые говорят, что они во время депрессии снимались в фильмах, чтобы заглушить эту боль, чтобы работой забыться, так они снялись в 15-20 фильмах. Понимаете? Они сыграли отлично. Они всю свою страсть, всю свою боль вложили в эти фильмы. Через некоторое время проснулись миллиардерами. У них все хорошо. Депрессии нет, как рукой сняло. А вот эти фильмы-то остались. А миллионы, заработанные этими фильмами, остались. Во время депрессии написал э, Марио Пьюзо сценарий. Крестного отца. Он написал эту книгу, это маленькая это книженция. Крестный отец, он написал во время очень страшной депрессии, когда он хотел практически застрелиться. Он говорит, я просто ходил, просто, мне, я не мог ни спать, ни есть. У меня была такая депрессия жуткая. Я ночью проснулся от понимания того, что либо я что-нибудь сделаю с собой, либо я это как-нибудь выплесну. Он сел и написал книгу. Крестный отец. Через некоторое время этот фильм сняли, снял э, Фрэнсис Коппола. И Марио Пьюзо в один момент проснулся богатейшим человеком. Один грузин, грузинский такой э, предприниматель, в общем, такой богатый человек достаточно, да, резко набрал вес. И вот за несколько лет он начал весить практически 200 с чем-то килограмм, ель передвигался. Он пытался лечиться, лечиться, ничего не помогало. Последний раз, когда он пошел к врачу, доктор сказал, вы знаете, если вы прямо вот сегодня с этой минуты не начнете худеть, у вас жизнь всего лишь осталось два месяца от силы. И он говорит, что да, ему даже сорока не было. И он говорит, я пришел, значит, я вернулся в такой депрессии, в такой апатии, в таком нежелании жить и ничего сделать вообще, мне было уже все равно. Он идет в казино, начинает играть, пить, в общем, чтобы отключиться, и проигрывает свой дом, свой трехэтажный дом, красивый, значит, возле Москва-реки вот где-то дачные вот эти вот, ну, в общем, места частные, да, проигрывает этот дом, который он сам планировал, сам строил, и с такой любовью, все это, каждая деталь была его, собственно, он проиграл этот дом и говорит, я просто сходил с ума от нервов. У меня началась жуткая депрессия, я не хотел ни есть, ни пить, ничего, он жил у своего брата. Значит, закрылся от всего мира, фирму передал ему на время и отошел от дел. Ничего ему не надо. И он в течение года такой жизнью похудел до 68 килограмм. Похудел, у него вся кожа обвисла, естественно. Он пошел э, к пластическому хирургу, ему начали исправлять эту кожу, все. И говорит, когда последний раз я пошел, и вот это все это срезали, все это исправили, и меня подвели к зеркалу и показали, как я выгляжу, я посмотрел и понял, что передо мной стоит красивый парень, у которого вся жизнь еще впереди. И я понял, почему мне отправили депрессию. Мне депрессию отправили, чтобы спасти мою жизнь. Потому что пока я хотел кушать, пить, гулять, веселиться, я не хотел худеть. А когда я потерял свой любимый дом, я жить не хотел. У меня все рухнуло. У меня не было желания ни жить, ничего. И он взял себя в руки, он опять начал работать в своей фирмой, через некоторое время выкупил свой дом обратно. И он сказал, вот теперь я понимаю, почему мне были даны те страдания. Отобрав у меня дом, отобрав у меня желание жить, мне спасли жизнь. Понимаете, его ценности поменялись. Он стал совершенно другим человеком. Я знала человека, у которого отрезала ноги. Он э, начал пить. Бывший афганец, жена ушла, одиночество, все. А мужчина очень тяжело свыкается. Мужчины, они вообще, знаете, они слабее женщин. Женщина живет после мужа, еще детей поднимает, а мужчина сразу ломается. Он начал пить все такое, и внезапно ни с того ни с сего. В общем, проходя мимо этой, этих путей электрички, как-то он умудрился попасть под рельсы. Его отвезли в больницу, ну вот, ампутировали ноги, потому что там спасти было нечего. И он с этим жил. Я знала этого человека. Он сейчас уехал в Израиль. Когда мы с ним разговаривали, я говорю, скажи мне честно, Толя, вот если тебе вернуть твои ноги, то время, да, ты бы хотел вернуться туда. Он говорит, ты знаешь, нет. «Я отдал свои ноги, но спас свою душу и свою жизнь». Он женщину встретил, он открыл клуб. Он яхт-клуб открыл, представляете? Инвалид вот в таком состоянии. Потом ему протезы дали, он начал ходить в этих протезах. Даже не поймешь, вот брюки одевает и ходит. Чуть-чуть такой, знаете, да, ходьба не очень, но практически не отличается от нашего с вами состояния. Так вот, дорогие друзья, он говорит, у меня ценности поменялись, если бы мне не отрезала ноги, если бы я не понял, что я творю со своей жизнью, я бы ничего не достиг. Я сейчас счастлив, и я за то, чтобы моя жизнь изменилась, отдал свои ноги. Я расплатился ногами, а могли бы забрать всю душу. И он совершенно счастливый человек, счастливее, чем мы с вами, у которого все есть вроде бы. Ну, у меня не все, конечно, у вас все. <смех> вот вы поэтому и не цените это. Казалось бы, напоследок я вам скажу, более всего, наверное, причин, да, впасть в депрессию, это у меня должно быть, вам кажется, со стороны. Вы, наверное, думаете, как этот человек вообще выдерживает вот постоянные какие-то такие карикатурные ролики, фотографии, без глаза, ха-ха-ха, хи-хи-хи, мы бы, наверное, сломались. Знаете, не то, что я выдерживаю или что-либо, я даже об этом не думаю. Если кому-то кажется, что меня можно вогнать в депрессию, показывая постоянно, что у меня нет глаза или лицо без глаза, это очень смешно. Сегодня один мужик зашел под моим фотографием, то есть под роликом, где я без протеза себя показываю, тоже написал гадость какую-то. Ха-ха-ха, циклоп, вы хи, -хи, хи и так далее, и вышел. А я вот думаю, я смотрю на этого человека, да, и мне его жалко. Мне его как-то стало жалко, потому что я поняла, что этот человек очень жалкий и очень несчастный в жизни. Почему? Потому что человек, который зашел и такое себе позволил, э, не то что моральный урод, он несчастный человек. Он действительно несчастный человек, потому что только очень несчастный внутри в душе человек, убогий, да, может э, свою вот эту душевную боль компенсировать тем, чтобы зайти над кем-то посмеяться, ему станет хорошо. Мне лично у меня не вызвало ни боли какой-то, ни переживаний. Дорогие друзья, когда я вышла из больницы, когда мне это срезали, когда я посмотрела на себя в зеркало, eu... я поняла, что мне с этим надо жить. И первое, что я поняла, что это превратят в оружие eu... люди слабые, люди ничтожные. Первое, что они скажут, Безглазые, одноглазые или что-нибудь еще, да, чтобы причинить боль. Я сама себе сказала, свыкнись с той мыслью, что у тебя это случилось и живем дальше. Вы поверите, если я скажу, что я на улицу, когда выхожу, я очень красивая женщина. Я вот эту свою безглазость компенсирую очень дорогими вещами, дорогими одеждами. За ними даже не видно меня. Я настолько дорого выхожу на улицу, что там уже, уже думать не о чем. И первый взгляд, который кидается да, на меня, вот я на зло миру выхожу так, что просто зависть вызываю. Не жалость, а зависть. Я сказала себе, что я буду вызывать зависть, но не сжалась никогда. Так вот, <смех> когда я выхожу на улицу, я так выхожу, я не жалею себе ничего. Именно, я вам хочу сказать, когда, именно после операции я стала для себя ничего не жалеть. Если до операции я могла себе позволить там джинсы недорогие, ну, не обязательно же мне дорогие, господи, я могу... Я сейчас назло всему миру себе позволяю очень дорогие вещи. Я вчера шутила, когда мы созванивались с друзьями. Я говорю, если меня сейчас хорошо затрясти, с меня, наверное, на полтора миллиона вещей упадет. И это правда. Я не кичусь перед вами. Я хочу сказать, что я нашла, как мне сделать так, чтобы те, которые с двумя глазами, завидовали той, у которой один глаз жить лучше них, и доказать им, что вы со своими четырьмя глазами не можете себе позволить то, что позволяю я, одноглазая женщина. Понимаете? У вас не будет таких духов и таких колец, у вас не будет таких шуб. Знаете почему? Потому что я буду работать сутками. Я буду сутками работать, и у меня будет самое дорогое, самое лучшее. И я докажу всему миру, что одним глазом можно добиться большего, чем очень многие не хотят добиваться двумя глазами. Я просто на своем примере вам докажу, что один глаз – это вообще не помеха жить хорошо, жить дорого, жить отлично. Я к этому шла 20 лет. И напоследок у меня забрали глаз, забрали как откуп. Какой ад я избежала, отдав свой глаз, я вам говорить не буду. Но запомните одну меч: все, что я вам говорю, о чем я вас учу, это не с воздуха взято. Это все пройдено мне самой. Если я когда-нибудь свою жизнь расскажу, мне Яна говорит: напишите о своей жизни. Я говорю, ты знаешь, Яна, я не хочу многие вещи вспоминать. Это такие адовые страшные дни, я не хочу их вспоминать просто. Может, когда-нибудь напишу, а может, просто поделюсь, и от моего лица кто-нибудь напишет, потому что самой это помнить очень тяжело. Если бы я не отдала свой глаз, я бы не спасла свою жизнь, свою душу, и мой ребенок остался бы сиротой. Поэтому, отдав один глаз, я получила стабильность. О чем это говорит? Вот представьте больше всего, вот на секунду закройте один свой глаз вот так вот одной рукой, да, и представьте, что одного вашего глаза нет. Вот одного вашего глаза не существует. И теперь представьте вокруг себя вот такую толпу людей, которые на вас пальцем указывают и смеются. Представьте, что ваши фотографии будут развешивать и снимать карикатуры. Представьте на секунду. Вот просто представьте это все, А потом скажите себе, мне после этого захотелось бы людям что-нибудь дарить, что-нибудь сделать, как-нибудь помочь. Наверное, нет. Вам так кажется, вы думаете, что нет. А я хочу вам сказать, что любая из вас, оказавшись на моем месте, стала такой же сильной, как я. Поверьте мне, когда льва загоняешь просто в угол, он начинает оттуда бросаться. Он свою львиную натуру вспоминает: в человеке скрыты очень великие силы. Я знаю случаи, когда ребенок попал под колеса машины. И мать одной рукой подняла машину и вытащила его оттуда. Поверите? Верьте. Это реально, это происходит. Когда у человека внутри вот этот потенциал разбудили, понимаете, если у человека внутри этот потенциал разбудили, уже этот потенциал не уснет. Любой из вас которая окажется не дай бог и никому же не желаю даже тем которые надо мной смеются я им тоже не желаю этого не желаю потому что они ублюдки они не выдержат этого они пойдут и сдохнут хотя им туда и дорога любой из вас оказавшись в таком положении будет также сильный. поверьте мне у человека пробуждается пробуждается сразу резко пробуждается внутренний потенциал и когда я надеваю дорогие вещи, если раньше мне достаточно было просто надеть какую-нибудь платьицу, и на меня уже смотрели, понимаете, я была красивая женщина, и на меня уже смотрели. Не, не надо было ничего делать, я уже была красива. Сейчас я знаю, чтобы на меня смотрели, я должна одевать самые дорогие вещи. Чтобы на меня не просто смотрели, говорили... Например, вот не просто на меня посмотрели и сказали там, вот женщина, там более-менее ничего нет, чтобы на меня посмотрели с завистью. И вот эта энергия зависти, она меня питает. Эта энергия зависти, она настолько сильна, вот это вот, вот это резкие взгляды на мою сторону, что я абсолютно абсолютно не чувствуя себя ничем ущербным. Я компенсировала это очень дорогими вещами. Я думаю, что если среди вас есть психологи, они прекрасно это понимают, что вот это все это не просто какое-то кичение или вот посмотрите, у меня вот это есть. Нет, во-первых, это благодарность людям за то, что они ценят мой труд. Во-вторых, это стимул людям за то, чтобы они поняли, что... Магия дает вам силу идти вперед и дает то, что вы хотите. И это не просто слова, это на мне проверено. И в третьих, это компенсация за все. Вот у меня нет глаза, но у меня будет столько хорошего и дорогого, что я даже не замечу за всеми этими дорогими вещами, что я чем-то ущербнее других. Понимаете меня теперь? Из-за чего? Так вот, если у вас есть минус, превратите это в плюс. Не прячьте это. Я тоже мог, могла бы прятать. Я бы могла прятать и не говорить, что у меня нет глаза, что у меня я бы могла сочинить всякое, придумывать и так далее. Дорогие друзья, сделайте так, чтобы эта рана оттупела, то есть притупилась боль. Когда на рану постоянно нажимают, эта боль притупляется. Нажимайте на эту рану сами. Не дайте это сделать другим. Вы сами открыто скажите, «Да, у меня нет руки, у меня нет ноги, у меня нет глаза. Вот я такая, посмотрите на меня. Но я добьюсь большего, чем вы». Отберите козырь у своих врагов. Отберите это у них. Это их единственный козырь, который остался, это высмеивать то, что, по их мнению, должно быть больно. По сути, правда ведь? Ну, каждый человек что думает? Каждый по мере своей, своего понимания жизни поступает. Они думают, вот если бы у меня не было глаза и про меня бы снимали какие-то ролики, мне было бы больно. А значит, если у Инги нету глаза, и мы про нее будем снимать ролики, следовательно, ей будет больно. Прогадали, дорогие люди. Вы прогадали. Знаете, почему? Я это шоковое состояние уже прошла. Мне и больно было, мне и тяжело было, я и выть хотела, я и не хотела на себя в зеркало смотреть. Но это уже прошло, закончилось. Теперь я вижу себя совершенно в ином свете. И вот когда я в дорогой шубе открытая, красивая женщина, прохожу мимо банка, и мне мужчина говорит: возле банков всегда красивые женщины ходят. Я говорю, да-да, вы угадали. Он ничего не понял, не догадался, он просто увидел очень дорого одетую деловую даму. А мне это и надо, понимаете? И я поняла, жалости ко мне нет, есть восхищение. Вы поняли, дорогие друзья? Жалости не должно быть, должно быть к вам восхищение. Если бы я пошла такая бедная, несчастная, серенькая, в очках, может быть, люди бы пожалели, но мне совершенно нахрен не нужна вот их жалость. Мне нужно их зависть. Я хочу, чтобы мне завидовали. Я хочу, чтобы сказали, ничего себе, смотри на эту одноглазую, как она поднимается. Вот так я хочу. И вот когда я это чувствую, я понимаю, все, то, что я хотела, я достигла. Мне сейчас хоть сутками снимайте, один глаз и сюда, и туда прикрепите, хоть на задницу себе прикрепите. Мне это уже не вызывает у меня боли. Это для меня смешно, потому что вы... Нищие, безродные существа. А я дорого одетая, известная, сильная дама. Представляете, разница какая? Вот моя депрессия из меня сделала ту, которую вы знаете. Чтобы выйти из этой клетки боли, я начала учить людей, как надо жить, как идти вперед. И я про свою боль уже забыла. Есть персидская поговорка «Лучшее средство...» Врачевать свою боль — это лечить боль других. Вот и все, дорогие друзья. А теперь я вам покажу. У меня сейчас садится батарея. Я хочу вам показать кое-кого. Кое угу. Женщину, которая сыграла в истории очень большую роль принцесса Эболи. Смотрите на нее, вот она. Это женщина, которая родила семерых детей от короля. Это женщина, чье слово проходило беспрекословно. Это была одна из самых богатых, самых модных, самых э, известных дам того времени. Принцесса Эболи. Она потеряла глаз в, в младенчестве. Она покорила короля своей начитанностью, своим умом, своей изящностью и красотой, почему бы и нет. И красотой в том числе. Вот она. Скажите мне честно, она вызывает жалость? А по-моему, в ее взгляде так, такое... Знаете, подчинение, такая власть, что тут власти, тут речи нет. И у этой женщины, да, Анна Мендоса. Почему-то у многих Анна вот именно такая проблема. Вот она. Про не ⁇ снято очень много фильмов. Я показываю именно ее портреты. Не актрисы, которая играла ее, а вот ее портреты. Это мешало ей быть красивой, мешало быть ей ухоженной, необычной? Я думаю, что нет, правда? А сколько есть женщин, у которых и два глаза, и две руки, и две ноги, но они себя превратили в какое-то непонятное существо, которое действительно вызывает жалость. Так вот, дорогие друзья, скажу вам напоследок слова своей лекторши, учительницы Татьяны Ивановны. Когда мы изучали Анну Каренину, по-моему, Ленский, да, был ее любовник, сейчас точно не помню, Ленский, кажись. Из-за него она покончила с собой. Напомните. Так вот, когда мы изучали Анну Каренину, и мы вот начали говорить, мол, какие были у нее причины покончить с собой, депрессия Анны и так далее, и так ее размышления, Вронский, да, извиняюсь, Вронский, <смех> размышления и так далее, и она сказала, скажите, пожалуйста, молодые люди, как вы считаете, что нужно было сделать Анне для того, чтобы эта депрессия ушла, вот что ей надо было делать, мы начали разные варианты, мол, надо было ей поговорить с Вронским, надо было ей то, это, она сказала, Девочки и мальчики, запомните одну вещь. Если бы э, Анна была умной женщиной, лучше бы она от своей депрессии не под поезд кинулась, а лишний раз под Вронского. И все бы прошло. Так что, дорогие друзья, когда вы хотите кинуться под поезд, лучше лишний раз кинуться под кого-нибудь. И ваша депрессия снимет рукой. Вот самый простой... Житейский рецепт моей преподавательницы, сейчас ее, к сожалению, наверное, уже нету, она была уже старая-старая женщина, она всегда говорила «слушайте старую еврейку, что она вам скажет?». Я вот с того времени люблю евреев, потому что у меня в моей жизни евреи сыграли очень много таких, знаете, ключевых ролей, и у меня были учителя евреи и так далее. И вот их мудрость, этих людей, настолько впечатляет, что, ну, я даже не знаю. И Вот она сказала, если Анна хотела выйти из депрессии и жить по-другому, э, лучше бы вместо того, чтобы кинуться под поезд, она лишний раз кинулась бы под Вронского. Все, дорогие друзья, к черту депрессию и все на свете. Живем, радуемся, идем вперед. Всем удачи!